и продюсер для психологов, коучей, тренеров и других консультантов, помогающих профессии. Сегодняшнее видео я хочу посвятить тем из вас, кто уже консультирует, то есть прям практикующие консультанты, у кого есть небольшая хотя бы база клиентов, неважно это постоянные клиенты или вы понимаете, что в течение месяца у вас в целом 5, 10, 15, 20 клиентов в вашем пространстве есть, они обращаются к вам. Вы понимаете, что можете проводить больше консультаций, что вы не недозарабатываете именно потому, что у вас есть свободные окошки в графике. И, соответственно, понимаете, что ваш потенциал он не на 100% сейчас используется, не до конца реализован этот потенциал. При этом у вас уже есть внутренняя готовность для того, чтобы работать вот конкретно с потоком клиентов. Не только внутренние, но и ресурсы. Ресурсы времени, организационные ресурсы, возможности на самом деле уделять больше времени своим консультациям и своим клиентам. И вот именно для этой категории, для этой категории консультантов я сегодня и хочу дать несколько бесплатных советов. Как вот в этой ситуации можно увеличить или количество клиентов на вашей консультации, соответственно, чтобы дозакрыть те свободные окошки в вашем расписании, которые пока еще есть. И второй момент, эти бесплатные способы, они помогут вам, они помогут вам а, дозаработать определенную сумму денег на том объеме клиентов, которые уже есть. Итак, на связи Ольга Ашпина, для тех, кто, для тех, кто досмотрит сегодняшнее видео до конца, я дам несколько бесплатных советов и предложу еще дополнительную услугу в виде подарка. Итак, первый способ, о котором я бы хотела ну, вам рассказать, да, он на самом деле достаточно очевидный, то есть если есть клиенты, которые уже работают с вами платно, если а, эти клиенты ценят вас как специалиста, приходят к вам на эту услугу, возможно приходят повторно, то самый объективный способ, но ну, это повысить стоимость своих услуг. Многие эксперты не решаются это делать, потому что боятся, что даже эти клиенты, которые вот сейчас хотя бы зацепились, хотя бы есть в моем пространстве, что эти клиенты, они в результате отвалится. У кого есть такой страх, напишите плюсик, напишите что-нибудь в чате. Я могу вам сказать, что Специалисты поднимают стоимость обычно в двух случаях. Первый случай это – когда, это когда действительно клиенты вот уже подпирают, что расписание заполнено, вы уже выбираете, кого записать. То есть нет такой пока еще поточности Но так как мы с вами начали говорить, это пока еще не ваша история. И второй момент, когда мы принимаем решение поднимать стоимость – это… Именно в тот момент, когда мы четко осознаем те результаты, которые даем, когда у нас уже накоплены отзывы, когда есть копилка результатов, когда есть определенные услуги, которые мы можем гарантировать в результаты. Конечно, не нужно поднимать здесь стоимость в два раза для своих постоянных клиентов, но процентов 10-15 на этом всегда можно сделать. Тем более, что сейчас начало года, вполне это логично, вполне это объективно. 10-15% процентов для вашего клиента большой роли не сделают, особенно если мы говорим о тех клиентах, которые приезжают, например, консультироваться платно, оффлайн, логопеды специалисты по работе с детьми, дефектологи. Если я сейчас буду говорить о тех специалистах, которые, например, занимаются развитием детей, то есть мама все равно этого ребенка привозит. И на самом деле многие клиенты, они ленивые. Им проще переплачивать, ну не переплачивать, оплатить а вам немножко больше, чем искать нового специалиста, к которому ребенок привыкнет, к которому он сам привыкнет, то есть мы сейчас абстрагируемся от детско-родительской темы. Поэтому нужно в том числе на это обращать внимание. Ну и если вы чувствуете такой момент, что ваша консультация действительно сейчас дает больше, чем вы получаете в, в денежном эквиваленте, самое время поднимать эту стоимость, иначе вы рано или поздно, даже при том наличии клиента, будете чувствовать себя опустошенной. То есть не будет возвращения вот того самого объема энергии в виде денег, который восполняет ваши ресурсы. Не только благодарности, не только отзывы, но и тот самый денежный эквивалент, потому что деньги это тоже энергия. Ну это, наверное, самый такой простой, и действительно вот на поверхности лежит этот способ. Следующий способ на той же самой базе клиентов увеличить свои продажи это запустить акцию по рекомендациям то есть когда вы сознательно обучаете своего клиента обучаете своего клиента чтобы он делал на вас рекомендации конечно он в этот момент не продает за вас но а, безусловно, правильные речевые скрипты, которым вы, которым, которыми вы делитесь с клиентом да, в какой-то там беседе, в конце сессии, они помогут, во-первых, клиенту грамотно сформулировать предложение о вас, то есть не сочинять тот скрипт, который продаст за вас. И следующий момент, а, нужно понимать, а в чем польза для клиента, если он сделает рекомендацию на вас, и если к вам придет новый клиент. Да? Здесь, конечно, я бы не рекомендовала вам, например, с клиентом договариваться о скидке, что вот если от тебя там еще кто-то придет, например, на мой астрологический расклад, то следующая сессия тебе там будет 10% скидки. Нет, давайте мы с вами договоримся, что если мы хотим работать на увеличение продаж и на увеличение клиентов, вот эта вот, вот, эта вот история, это, это тогда не в этом месте, да, и, и, и не про это. Скидки мы предоставляем, партнерские соглашения, без, безусловно, должны быть, но... В тот момент, когда вы хотите именно монетизировать свои услуги максимально, максимально эффективно, работать с той базой клиентской, которая уже существует, придумайте другие ценности, другие подарки в рамках этих акций для того, чтобы отблагодарить тех клиентов, которые приводят к вам других клиентов. Может быть, это будет дополнительная там какая-то сессия или может быть зап записи ваш вебинар или приглашение на какое-то офлайн мероприятие я не знаю или например еще что-то но ну, нужно смотреть что для клиента важным является что является цену поэтому э не разбрасывайтесь скидками в виде денег лучше подумайте какие бонусы не материального какого-то плана вы можете предложить клиентам при этом обратите внимание что те клиенты, которым вы будете предлагать бонусы, не денежные, они будут понимать, что вы работаете не только за деньги, да, что для вас как бы не денежная составляющая важна. И многим клиентам, кстати говоря, которые приходят к вам, им тоже не материальная составляющая более важна. А вот те бонусы, если они действительно укладываются в ценности клиентов, они будут как нельзя кстати. Еще есть один бесплатный способ, как увеличить продажи. Если вы оказываете какие-то разовые консультации, то а, можно за короткое прям время собрать групповую, ну, на групповую работу, на групповую терапию. А, этот способ возможно работать не во всех услугах, но в большинстве услуг можно придумать какой-то групповой тренинг. Пускай это будет недорогая история, но зато а, группового такого массового, за счет массового охвата вы можете как, зарабатывать достаточно быстро и хороший Приработок к той стоимости консультации, которую у вас уже, уже есть. По сути, это предложение касается расширения линейки ваших продук, продуктов или расширения ваших услуг. То есть здесь нужно подумать, если вы оказываете одиночные сессии, то же как, какую бы групповую работу придумать. Пусть она будет подешевле для клиента, но зато она э, поможет максимально быстро вам зарабатывать на таких групповых терапиях. И а, расскажу еще о, об одном из способов. На самом деле их достаточно много. И я вот сегодня четыре способа вам предлагаю. В а, нашей студии а, заработка на услугах, студии частной практики, мы делимся еще дополнительными такими способами, даже неочевидными способами. Ну, и еще один расскажу тогда сейчас. Это заключение партнерских соглашений. А, что такое партнерские соглашения? Это когда вы определяетесь с руководителями других сообществ или с администраторами других сообществ или другими консультантами, с которыми у вас есть схожая целевая аудитория или интересы этой целевой аудитории именно совпадают с той услугой, которую вы оказываете, и вы за счет партнерских соглашений, за счет перепостов, за счет за счет размещения информации там, или каких-то рекламных объявлений бесплатно, да, в таком варианте, когда друг другу кросс-постинг делаете, вы тем самым увеличиваете охват клиентов и второй момент вы увеличиваете, конечно, продажи. Здесь можно сделать совместное интервью, приглашение. Вот у нас в процессе Прохождение курса студии частной практикой несколько раз уже было такое, что консультанты разных направлений, они объединялись. Ну, например, одной из успешных таких коллабораций и партнерских соглашений является, например, когда объединяются специалисты таких направлений, диетолог, диетолог или специалист по, например, по похудению, да, по, по сбрасыванию лишнего веса, и психолог. То есть, если, например, у диетолога нет психологического образования, а у психолога нет образования там, диетолога или медицинского, или нутрициолога, сейчас тоже один из важных трендов, то они могут объединиться, потому что клиент, придя даже к диетологу, он не может проработать многие психологические свои блоки, там, установки и так далее. То же самое, если клиент приходит к психологу, он какие-то моменты проработал, но дальше кто его будет сопровождать по диете. Соответственно, усиливая таким образом эффект от знаний друг друга, вы можете еще увеличивать и охват своей целевой аудитории, и, соответственно, ну, увеличивать продажи. Но здесь даже не самое важное, такие коллаборации, потому что есть вот реальные одиночники, вот, вот те, кто хотят работать сами для себя, ни от кого не зависит, ни от каких партнеров и так далее. В этом случае я рекомендую все равно эту работу делать, то есть встречаться с такими людьми, списываться с ними, всячески контактировать, поддерживать связь. Для чего? Вот. Для тех специалистов, которые выбрали уже свою узкую нишевую тематику, и у которых поток клиентов достаточно такой, ну, высоко концентрированный, высоко интенсивный, для них зачастую возникает такой вопрос. Приходит клиент, с которым я могу поработать, но в силу своей занятости я уже не готова сегодня это делать. И для того, чтобы просто не отказывать этому клиенту, вы этого клиента можете кому-то передать. Точно так же вам могут передать того клиента на специализации которого вы конкретно работаете у нас такое тоже бывает достаточно часто и даже среди продюсеров мы тоже это практикуем например, вот абсолютно недавно ко мне обратилась девушка, она занимается тем, что помогает ребятишкам там, с ментальной арифметикой, каллиграфией и так далее, то есть дошкольное образование, развитие памяти, речи, внимания и так далее. И она пришла именно на продюсирование, она пришла, чтобы развивать свою, свою организацию, свой центр. Но я понимаю как продюсер, что именно как ее готовые онлайн школы, я сейчас не могу взять в продюсирование. Поэтому я абсолютно спокойно взяла ее, передала другому специалисту уже на дальнейшее сотрудничество мы на этом не зарабатываем, то есть у нас нет таких как бы, да, что ты мне там отдаешь, а я там тебе деньги и прочее, но а, вот это само отношение к клиенту, когда вы не сидите на нем, да, и, и этому клиенту на самом деле не обещаете, что ну, ну да мне там две недели, да мне там месяц, я освобожусь и начну с тобой работать. То есть не жадничайте, делитесь с клиентами, делитесь с клиентами и вам обязательно вернется, потому что это сто процентов работает. А для многих это такой неочевидный прям Пример, но если вы поймете, что вы сильны в каком-то направлении, здесь максимально эффективно и лучше потратить, например, тот же час своей работы на группу а, по одной тематике, чем взять этого клиента, да, с ним тот же час проработать, но это будет другая тематика хотя вы по ней тоже можете работать, вы на самом деле больше потеряете, чем приобретете. Ну, я каждому из вас надеюсь такого положения дел, когда вы сможете спокойно отдавать своих клиентов другим специалистам, может быть не, по, не, по, ну, не вполне по вашему профилю, но вы не будете на них сидеть, вы не будете бояться того, что вот он ко мне пришел, а я его отдала, фактически деньги отдала. Если вы будете по-другому на это смотреть, то я уверена, я это знаю на себе, я это вижу на своих студентах, я это вижу на тех специалистов, которых мы продвигаем, что это работает. Закон обратной связи работает. Действительно клиенты, они потом приходят вот буквально из ниоткуда. Для тех, кто досмотрел сегодняшнее видео до конца, я с большим удовольствием рекомендую прийти ко мне на 15-минутный аудит по вашим страничкам в социальных сетях. Это бесплатная консультация, которая позволит, во-первых, определить, что помогает притягивать ваших клиентов и удерживать в вашей орбите, что сейчас мешает и просчитать некоторые стратегические такие шаги для увеличения притока клиента, увеличения продаж. Еще раз напоминаю, что эта встреча бесплатная, она проходит около 15 минут, и записаться вы можете на эту встречу или в шапке моего профиля, или сразу под этим видео. Если у вас какие-то вопросы остались, обязательно отвечу на них после эфира, добавляйтесь к нам в студию «Эксперт» в ВКонтакте, в Facebook, в Instagram, ко мне лично Ольга Ашпина, буду рада всем ответить, как только, как только освобожусь. Но обычно я в течение суток отвечаю всем, кто постучался сразу после эфира. Итак, желаю вам сегодня хорошего дня и до встречи в наших новых